причем, скорее твои А ты понял, что я случайно увидели? Да, да, да. Я случайно I'm Я случайно Я случайно Я случайно Я случайно Я случайно увидела. Я случайно увидела. Я случайно увидела. Я Я I speak Russia I'm from no russia. Sex. Uh, well, welcome no welcome sex. to russia no uh, hello hello it's Russia, uh, it's in in um, Hello, Россия! Привет, Россия! Я из России! Привет, Germany. Нет, нет, это русские ребята! А, да! no. Это Русские Вот Ага, окей, я, я понял, нравится. тут его, короче, а быть, я, сука, Не грила, ебана нахуй, чекай а это дерьмо просто Хуй ты бухаешь, сука, как, бегает, сучка буха Хай чай, по мужской, я. нахуй Я здоровый, какие то а Ты понимаешь, это, <laughs> да, ты я здесь, нахуй Будешь, сука, это дерьмо Это Я хочу надеюсь, и всем видно но если типа, не в Не-не-не-не-не-не. Yeah. Yeah. Нас, короче, не посадят в одну, мы будем врать. Я yes. вас всех люблю. Yes. Ты вас спите, тоже люблю. Всем привет. Смотрите канал Теро Чекайте наше дерьмо. Скоро охуенные выпуски, новые альбомы, новые клипы. Салам алейкум. Ам алейкум салам. Все, конечно, конечно, вырубить. Прямой эфир. Окей, эти часов, я не да знаю да я знаю, был готов Кто то смотрит вообще? Али, yes, yes, yes, yes. А прикинь, если там интернет, no, упадет, так. так, что вам сказать, 9, 9 человек? 9 человек. Сегодня, сегодня был охуительный концерт в Питере. Такой был, а, я взял. очень... Ч ⁇ блядь? В смысле нахуй ебать? Сегодня был ковкутильный концерт. Охуил охуенно, блядь. Было а, Александр, блядь, побывал а у, у был, нас на концерте. Ему я. очень понравилось. Поэтому пидорасы, блядь. Приезжайте к нам на наши концерты, блядь. Чекайте наше дерьмо нахуй. На шканаре ебать сидит диман, мини-ган-панк нахуй. Он нам свертуха вертухая орёт, ебать, всё пиздато Можно прям в прямую трассу в паблик просто сделать в интернете сейчас будет, это 100% должно появиться на рипе с утра в инстаграме Я останавливаюсь в После концерта в Питере, ебать Я в мясо Пять тра бьём, блядь, Я алкоголик, да, я алкоголик Но я... Адекватно я адекватно алкоголик Фрутонянья. Правда, типа, сколько ну, бы вас там не динами. было, сколько. Футоняне, это, блядь, похоже на банку Сколько бы вас там не было, ребят, просто, пожалуйста, слушайте хорошую музыку, не слушайте всякую хуйню. В мире столько есть охуенный Послушайте хотя бы Куин. Послушайте хотя бы Guns N' Roses, Нирван. Ебать мы хуй, Нирвану. Ребят, мы Linkin Park, пиздец. Если вы малолетние пидорасы, если вы не знаете этой музыки, то послушайте ее, пожалуйста. Бест. Бест. Джонни. Что еще могу сказать? могу сказать о том что... Хачкиария? Не надо. Я к сожалению приехала потом пару раз. У <пустим> uh -huh. Коллекция бутылок, мы тут коллекционируем бутылки Одинаковые, четыре одинаковые, пять Блядь, лишь бы Теро аккаунт не заблокировали, короче Пропаганда Пропаганда, да, Алкоголь, расизм, наркотики, все просто весь, блядь Ты же давно в пора выйти уже, я вас Эй, let's check up the YouTube, by